Итак, в предыдущем видео есть распаковка этих ламп, которые пришли. Опять повторяю, оставлю ссылки под видео на продавца, от которого у меня предыдущие лампочки пришли. Они, у них получается, они две недели шли, а эти 50 дней. Поэтому эти рекомендовать, я, ну, продавца этого рекомендовать не буду. Но лампочки такие же, только цвет другой. Итак, эти лампочки, э, диоды, это, получается, те, которые э, уже почти год, они, в принципе, работают нормально. Э, только, короче, задняя. Задняя начала плохо работать. Ну, считайте, одна. Но они недорогие, поэтому можно сказать, что ничего страшного нет, скажем так. Вот. Такие с линзой. Вот, вот такие с линзой получается еще и Стеклышки Вот это те, которые пришли Такие же как в стопы, только в стопы красные А эти как бы желтые Сейчас проверю все И так, как выяснилось э, Ну, вернее, я уже менял Но нужно будет еще Свои видео пересмотреть, как не обратил внимания. Видите, где идут э, контакты? Вот. Вот здесь и вот здесь. Ну, короче, не на одной линии. Давай фокусируйся. Так. Короче, не на одной линии. А эти на одной. Вот. Если видно. Вот так. Но это не проблема, естественно, потому что я вот только что пошел на точиле. Спилил один один усик. Вот один усик спиливается и все. Оно держится отлично. На одном. Вот, поставил, все. И оно никуда не денется. Поэтому сейчас пойду эти три спилю буду устанавливать и потом покажу как работает. Итак все сделал вот так контакты сточил по одному ну и проверяем соответственно. так поменял задний. оставлю ссылку на там где я стопу меня менял я показывал как мне рехтит левый задний вот передние заменил задний как оказалось ну как оказалось в прошлом году когда менял ушло на замену где-то минут 20 задние именно а теперь как-то, ну, наверное, минут за пять. Левый быстро, потому как правой рукой делал. А правый, конечно, тяжелее, потому как левой неудобно. Поэтому передний вообще без проблем поменять очень быстро. Ну, посмотрим, как будут работать и как долго. Потому как э, стопы без ошибок ездят уже вот, месяц почти. Э, посмотрю, как будет на поворотниках. Но скажу как, так, что в принципе и те дешевые могут ездить. Просто... Последнее время начало, ну, особенно летом, зимой по холоду нет ошибок, а летом они походу перекрываются, и поэтому были немного выскакивали ошибки. Ссылки будут, как всегда, в описании.